Ну вот, Таисия Тимофеевна, как вы вообще оцениваете вот нашу жизнь? Что бы, значит, получше бы нам сделать, как вы считаете? Получше сделать? Да. Во-первых, я как, как медработник хочу сказать, а -а -а. что вот этой фирмы а -а -а. не делали лекарства, э -э -э такие, стиральный порошок, лентальк, упаковка вся такая заграничная, а внутри... Нельзя пользоваться. Ведь огромными коробками выносит из этих склада лекарства прямо вот под, под, под колеса трактора. Вот это надо бы изменить. Ну, вот а химии везде у нас вот какая-то, понимаете, говорят там, что какие-то лекарства, и поддельные, и все, понимаете? Вот-вот, это да. Вот да. что ж такое-то. Да. Теперь вот э, делают колбасы. Тоже никогда не надо брать. Везде фарш на килограмм колбасы 30 грамм мяса, а -а -а. печенку покупала я все время печень а -а -а. говяжью, а -а -а. и туда шпигуют воду, ну воду. А -а. Татьяна у нас учнем партии яблоко. Ну и как вот вы считаете, что надо, конечно, политической конкуренции, чтобы люди менялись у нас, чтобы выборы были хорошие, чтобы честные были выборы у нас, как вы считаете? Ну, честный удок, это, это ведь види, как честные выборы. Выбирает, вроде хорошо выбирает, а потом, слушал. Вот да. перезали по опять. Да. Кирос, В Кирове там. Да, в Кирове, да. Было... Вот, видите, так, да, дело, биллион, да. Вот видите, когда правое дело, да, вот деньги биллион, там биллион, биллион. на выборы, потом биллион, они пропадают да. где-то деньги, да? Миллион миллион, вот, Да, ну ничего, люди в яблоко вступайте, это партия борьбы. Вы смелее все вставайте в наши плотные ряды. И Митрохин, и Илюшин, балы Бердина теперь пробуждают наши души, хватит трусить и терпеть. И Гунько здесь, и Митрохин, Генерал Горецкий здесь, Благородными делами мы укрепим нашу честь. Скоро выборы, товарищ, наступил уж Новый год, Не бывать огню пожаришь, прекратим поток невзгод. Всей преступности заслоны мы поставим на путях, Пусть не радость, а и не стоны будут в селах, в, в городах. Пусть закон повсюду правит, Дел у нас не в проворот, Нужно многое исправить, Помоги нам, Новый год! Россияне, просыпайтесь, Вы творцы своей судьбы, В наше яблоко вступайте, Это партия борьбы, Юность яблока в боях, Все мы в гуще жизни, Нам неведом липкий страх, мы бойцы отчизны, Гончарова знают все, Ситникова тоже светит яблоко в красе, Смелость всех дороже. Кто поехал в Геленджик, В Химках кто воюет, Кто за правды сладкий миг В камере тоскует Юных яблочников рать. Молодое племя никогда не будет врать, Все меняет время, день для выборов придет, Будет много шуму, наше яблоко народ Выберет в Госдуму, там, где парк завидовал, Рядышком завод, там не позавидуешь, Как живет народ, обработку химии, Нужного стекла — там проводят химики, есть у них дела. Мнение Красотина фронт крестьянский дал, И слова Самсоновых словно бы удар. Как же экология ширь охранных зон, Все мы не убогие, власть для нас закон» спас знают их, знают там и тут, Ведь они под знаменем яблоко идут. Браво, люди стойкие, верю в ваш успех, Правда пусть и горькая исцеляет всех. Здесь вода не замерзает даже в сильные морозы, Здесь отходы попадают в нашу речку, Словно слезы и в конечном счете В Волгу, в Каспий водные потоки, Поднимаем мы тревогу, мы в борьбе не одиноки, Ведь когда-то было время, и вода была прекрасной, химикатов сбросим бремя, правду скажем, не напрасно, Нам беречь природу нужно, ведь она нам мать родная, Скажем, громко мы и дружно. Мы природу защищаем. Просики как ленты наших страшных снов. Где же документы на вырубку лесов? Нужно объявления на счетах писать. Суть постановлений каждый должен знать. Снова едет трактор, снова рубит лес. Сильный есть характер, Чирикова здесь. Ей никто не страшен, Власть ее, закон, Клавицетки нашей Шлем мы все поклон. Колокол народа, Знамя всей земли, За рассвет природы С ней мы в бой пошли. Чирикова Женя, Мужество оплот, С ней Сергей Агеев, с нею весь народ, Колотенко, Малей, Никитенко с ней, Что им блеск медалей в вихри наших дней. И Ефимов Виктор раздорожный тут, Мы прогоним в вихри, Всех нас ждет Божий суд. Химкинского леса, стражи хоть куда, Есть для смелых места всюду и всегда, Вновь они стеною против бед встают. Слава вам, герои! Вашу честь салют! Ведь вы шли в бой за нашу счастливую жизнь, Таисия Тимофеевна, прошли всю Великую Отечественную войну. Ваше слово к нашим соотечественникам, к нашим руководителям, к нашему дорогому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста. Говори, что вы... я значит, прошу вас порядок наводить. Говорите ваше слово. Беречь природу, нашу беречь. Уважаемый Владимир Владимирович, <coughs> я очень прошу вас, чтобы как-то наведить у нас порядок. Действительно, леса вырубают. Хоро... Ведь вырубают даже кедр, который растет десятки лет для того, чтобы дать плоды. Вырубают, вырубают и отправляют в этот, в Китай. Я по телевизору сама видела, как это делается. И здесь у нас клянув. Тоже так же. Вот, так надо как-то это запретить бы. Беречь природу. Вот моя такая к вам просьба. Парк завидовал у нас. А. Вы там воевали О, в этом парке. Парк. Вошли да, да, да. по этим тропам. Там гремели какие сражения. спал за улок. О, Яму, да, его, во да, всей да, да, этой да. Той Это кровью героев наших. Да. вот. Понимаете как? Это будет... В сорок первом сквозь метели вот на этой же земле Здесь Заклин бои гремели в ноябре и в декабре Сотни тысячи героев бились насмерть здесь с врагом Обелиски ровным строем рядом с вечным здесь огнем А из призрачных туманов череды прошедших лет Шевляков и дурыманов фронтовой нам шлют привет с них пример всегда берем мы, Нас войной не запугать. Если надо, в бой пойдем мы, И не будем отступать. Мы на подвиги готовы, Нам единство, лучший друг. Пусть салют победы снова Озаряет все вокруг. И чтобы люди помнили то время, Трудное, незабываемое, когда были герои, но когда были предатели, когда была в Ласовской армия, были полицаи, вот говорят тамаха, враги народа, а сколько же их было во время Великой Отечественной войны, люди сражались, вот Ваше слово, Таисия Тимофеевна, скажите пожалуйста, слова правды о той войне. Ну, я хочу сказать, что войну было очень трудно, ведь это, это только слово «война». А война – это язва мира, она вспыхает в разных уголках земного шара. Это не прогулка по продвею. Это целый день ожесточенные бои. Падает раненый. Я подползаю или подбегаю, как это удобно, перевязываю. И мои санитары, санструкторы санструктор и два санитара несут на повозку и отправляют в сан санитарную роту. И вот. По два месяца не выводили из боя. Два сухаря есть в крови, так ты есть возможность, ты поешь, погрызешь. А старшина же не понесет тебе вот на поле боя туда, когда ты ползаешь рай перев... перевязываешь. Так же и все. Идешь тут, 20 километров прошла, еще пять минут привал. Еще прошла пять километров. Когда, когда редко бывает до 20. Придешь в лес и ложись на любую кочку под любое дерево. 30 градусов мороз, разгребешь снег руками и ложишься в ямку, оковчики снега. Ведь кто не спал в блине самокопе, в оковчики и снега, тут не знаешь, что такое пехота вообще и вообще, что такое война. Вот, а я прошла от Клина до Берлина и проползла в Половстонский. Огненными дороги войну сквозь Солнцовые бури. Мне ох, как это понятно, и волей, и судьбы я осталась жива. Благодаря судьбе. Господь Бог помог мне. Я верю в Бога. Я молюсь, крещусь, прошу Бога. Мне Бог помогает. тут и А ведь вот. был то момент, когда вы были голодными три недели, считай, Таиси Тимофеевна, Это... с какими жаркими боями, а, В окружении. Это как, вот какой-то случай, вот понимаете как. Да, был случай, попали в окружение. Мы вышли на марш. Вдруг утром вот нам навстречу идут наши. Говорит, попали в окружение. Ну, мы туда подальше отошли в лес. К счастью, то что немцы боялись партизан. Они туда собак не пускали. Вот. Отошли в лес подальше. И с 4 июля по 25 июля. Дни длинные, ночи короткие. А там только в 12 число чем можно идти ночью. Вот целый день лежишь. А, а мотоцикл приезжает, и так раз вот. Он не заметил нас, он не стрелял. Боялся. Ну, мотоциклы, все немцы ездили в мотоцикл. Потом что получилось? В одном месте командир полка, подполковник Дмитриев, сел к дереву, и мне говорит, таечка, вот смотри, я что делаю, я бегу и ты беги, я ложусь, и ты ложишь. Если не хочешь, остаться в живых. Комиссар этот, как-то забыла, да-да-да. Комиссар сел к другому дереву. И вот я раскрыла кетку, так лежит наш главный врач, потом я, потом Феди Басисов из освободила армии, то есть это наша полка. Идут немцы, строим мимо нас. Первый немец идет, что-то не обращает внимания на нас, а последний идет немец с, это, с автоматом. Посмотрел на полковника это, и к нему вроде бы, а я как поднялась, шаг и ползком. И вот он мне как дал очередь, а у меня, я-то маленькая, у меня только пилотку сняла. А ше а этому Феди басисту по шее Я только слышала а -а -а -а, так, Я ползла, ползла, ползла, полутица а, месяц, крапива жгучая, все щеки обожгла. Ну, вот. А потом, когда я um <cuz> Думаю, ну, пойду на то место, где нас обстреляли. А командир полка говорит, иди сюда, иди сюда. Если бы командира полка не было, я бы заблудилась, попала к немцам. Потому что ни одной в лесу дорогу было не найти. И когда я пришла на место, мы с ней перешли, с полковником Дмитрием, Федя лежит, и вот так у него автоматную очередь отрезала это, шею. Вот так вот. Я так полож... шею-то поправила, голову поправила как надо. Потому что накидки накрыли веточками забросали и так и все. А врачу очень дал по ногам, к счастью, только мягкие ткани, О, кости были целы. Так этот наш, это, э, э, говорит врач, что немец говорит, подошел, э, стрелял мне в голову три раза, но не попал, плюнул, пнул меня, говорит, ушел. Так вот потом у этого врача он, сделали флажок белый, он пошел в деревню говорит, какая-то старушка мне приютит, может, немцы не расстреляет, что я сдаюсь, все, фредо, все, вот, ушел. И прошло, и все плакали, но я как-то в, в те годы, мне еще нервы были здоровы, я не плакал. Хочу сказать, что прошло много лет, 45 лет прошло, и когда Клес Николаевич написал журнал «Фельдшер Акушерка», там была фотография моя, он меня узнал, и в наш флист в исполком написал заявление, это письмо, чтобы ему дали мой адрес. Вот он написал. А он уже, э, он, значит, почему-то в плену, как-то у него нервы пошатнулись. Телефон сдал соседа, адрес дал соседа. Вот он поехал в Москву, у него рак легкого. И говорит, я буду ехать вот в поезд. Этот. Второй два Я подошла, стою, поезд подошел. Вот он выходит. Сколько лет прошло, все равно узнала. Я говорю, Семен Тиреч, куда же вот? Ой, Таечка, Таечка Тимофевна. Стоим, разговариваем. Но он уехал, и все больше мы не виделись. Он умер. Вот такая история. Пориса Тимофеевна, сердечная благодарность знаменитому блогеру. Семену Сергеевичу Колобаеву, да. супругам Самсоновым и нашей самой лучшей партии в мире «Яблоко». Сергей Сергеевич Митрохин, председатель этой партии, с вами разговаривал по телефону, по скайту, по интернету. Сейчас у нас Александр Гунько, руководитель нашей столичной областной партии «Яблоко». Выборы скоро будут летом. Ну и как, ваше мнение, кого же все же надо нам выбрать? Самых лучших, наверное, людей, самых честных, самых порядочных, добрых, отзывчивых. Вот как мнение ваше на это? Я за обеими руками. Да. До, до, до выборов далеко, поживем. Ну вот и летом уже и скоро, это, скоро, скоро уже это сначала будет, да. да. да. да. Таисе, да. еще раз вам большое спасибо за то, что вы еще есть на нашем свете, всем вы рассказываете, все вы говорите, вы, эти живая наша летопись нашей истории, нашей любимой Родины. Еще да. раз благодарность партии «Яблоко». Вот. И дай бог, чтобы вы значит, были еще в Москве и у дома правительства, это и на работали. Красной площади, не чтобы работали. вы встретились с президентом, с нашим многоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, да, с лидером партии ⁇ Единая Россия да. ⁇ нашим многоуважаемым председателем нашего... Правительство Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И да. вы докажете то, что вы можете поехать в Москву, что вы еще бодрые, здоровые, что у вас да. есть силы, и где-то на этих днях с предстоящим днем рождения вашим дай вам Бог счастья, удач, бодрости, долголетия и самое главное крепкого здоровья и всем нашим землякам, Всем гражданам России мы тоже желаем быть вот такими же стойкими, отзывчивыми, смелыми, как наша Таисия Тимофеевна Балыбердина, наша незабудка. Дай вам Бог счастья, удачи, радости, всего хорошего. Ну и ваше слово к нашим гражданам, к нашим руководителям и на этом все. Я мол, всем желаю граждан, нашим руководителям, всего хорошего. <говорит> Уважаемые э -э, наши милые друзья, наши начальники, наша! желаю всем всего доброго, здоровья, благополучия, удачи во всех делах и хлопотах, и, и, и, ну, личного счастья, всех вам благ на всем вашем жизненном пути. Чтобы мы с вами встречались во все эти даты. И в дату битвы за Москву, а -а -а, за да, все власти. даты Сталинград. Вы участницы, да, вы да, да. всеми дорогами войны, вы во всех главных битвах наших учеников. Да, и, да. и чтобы мы в будущем снова встречались. И чтобы люди знали, да. помнили, гордились нашей славной историей. Всего да. вам всем хорошего, счастья и удачи. Счастливо, до новых встреч. Спасибо, спасибо.